Немного про нефть, как вы понимаете в Израиле раньше не было ни нефти, ни газа, долгое время привозили уголь из Австралии, а нефть откуда-то из Южной Америки. Потом покупали газ в Египте, потом нашли свой, теперь мы продаем газ в Египет и добываем для себя. В настоящее время израильские электростанции работают на собственном газе, за который впрочем платятся деньги частным компаниям, нефть сегодня Израиль получает как вы думаете, откуда? Правильно, из Азербайджана. Вот недавно я узнал, что большая часть нефти к нам приходит именно оттуда. Причем поставляется она через Турцию. Видите, как все сложно устроено. Военное сотрудничество между Турцией и Израилем практически прекращено. Ну, насколько я знаю. А вот сотрудничество в гражданских областях, несмотря на всю риторику Эрдогана, продолжается прежними темпами в том числе и поставки нефти через территорию Турции в Израиль. Ну и если у Израиля появится дополнительный вариант нефтяного снабжения Саравийского полуострова, то вы сами понимаете, любая альтернатива в таких вещах всегда приветствуется.